доброе утро наконец-то я избавился от лени это скорее всего способствовало скажем так сейчас период с 30 по 14 можно то есть время потерь и можно грубо говоря потерять ваши вредные привычки страх лень алкоголь ну и прочее какие там хотите Избавиться Ну в основном желательно от страха, лени Это основные наши, так скажем Друзья в кавычках Поэтому Плюс еще скорее всего Кто-то там хорошо поработал с Луной Получается, что Вместо негативной энергии Которая шла на Землю Сейчас идет позитивное на пробуждение Поэтому хочется Как бы действовать И получилась Следующая картинка то есть поработал я по, по Китаю Поэтому с Казахстана и Сибири просьба Дать информацию по химтрейлам То есть продолжают они, ну ближайшие два дня То есть как бы там работать или нет И то, что там в Сибири говорят, что вас мало Но там такие кадры есть, что могут закрыть всю Сибирь Так что, ребята, нас мало, но вы сильные Поэтому... Но они, как сказать, выходили на связь, они просто сомневаются, что это они делают. Ну, пробуйте, пробуйте. То есть ваши силы безграничны вообще, если так разобраться-то. Кроме того, сейчас будет пробуждаться много народу и будут спонтанные, протестные, скажем так, по всяким мелким делам. Поэтому там на уровне сарафанного радио, то есть информация до вас будет больше доходить. Но старайтесь поддерживать данный контингент, чтобы репрессивная система как бы... Ну, ставьте копола вот типа того, что ну, не на убийство, а на то, что то репрессивная система выходит на уничтожение данных народа, то есть они теряют здоровье, работу и становятся бомжами, ну, примерно в таком направлении, то есть... Риторика может ваша быть любая. Кроме того, сейчас почему-то пришла информация, что Хабаровска требуется помощь. Там как раз остались уже такие самые стойкие, у которых есть стержень. И поэтому их там репрессии подверглись достаточно жестко. Поэтому Хабаровск я прикрыл. Ну, ваша задача поработать персональными, по губернаторам, начальникам то есть, по их зданиям, у кого есть такие силы и возможности, то есть чтобы, как говорится, в том, ну, в том же направлении. То есть Хабаров требуется помощь. Кроме того, получилось, ну, может, это звучит как бред с его кобылы, мне пообщаться с демоном Кремля. И он согласился покинуть нашу территорию и уйти в свои миры. Единственное, он. Попросил два дня собрать свои пожитки, скажем так. Ну, условно мясо. Поэтому, те, кто видящие, реально видящие, и То есть, желательно от вас информация там к 10 числу, то есть переход, я так понимаю, с 9-10 он хочет сделать. То есть, будут ли изменения какие-то? То есть, уйдет ли вот эта негативная зона, которая защищала. Ну а всех остальных. Те, кто содержит данных персонажей в банках, можно как бы поработать, опять же, по здоровью данного персонала до состояния того, что ухода по состоянию здоровья. Почему порушить здоровье? Ну, так скажем, плохой пример, допустим, на боне, в первую очередь режут больную скотину. Поэтому как бы ускорить, ускорить процесс утилизации некоторых личностей. Ну вот примерно все, что хотелось. Вот сегодня солнышко хорошее, радует до информации. И делитесь информацией, делитесь своими практиками. Всегда отвечайте так сказать, неопределенной глупостью, пришла вам глупость, ну, условно, в кавычках, глупость, действуйте, потому что чуть-чуть вы задержались или начинаете задумываться, либо мысли гонять, матрица начинает, пытается включить защиту определенно Поэтому наши действия иногда могут быть непредсказуемые и, как говорится, неординарные. Всегда, вот, грубо говоря, на драйве, на драйве, то есть мы играем, то есть это игра Ну получилось хорошо, не получилось Ну значит подумаем, бы еще раз поиграем Все Радости, счастья, спокойствия Я Русь, благодарю